Рыночная стоимость 19 миллионов 991 209 рублей. Стоимость покупки 9 миллионов 995 604 рубля. Дисконт при покупке 50%. Ваша экономия 9 миллионов 995 604 рубля. Высокая стоимость объекта может потребовать поиск инвестора или коллективной покупки, но дисконт более чем достойный. Объект под номером 2 – это квартира площадью 81 квадратный метр в городе Казань. Рыночная стоимость – 6 643 500 рублей. Цена покупки – 4 982 750 рублей. Дисконт при покупке – 25%. Итоговая экономия – 1 660 750 рублей. Хороший вариант для покупки большой семьей, высокая ликвидность при перепродаже. Третий лот в нашем ТОПе – это автомобиль. Volkswagen Touareg 2011 года. Рыночная стоимость – 1 350 000 рублей. Цена покупки – 830 000 рублей. Ваш дисконт – 40%. Потенциальная экономия – 520 000 рублей. Подробнее о состоянии авто и условиях приобретения уточните у нас по ссылке в описании. Объект под номером 4, однокомнатная квартира 41 квадратный метр, расположена в Краснодаре. Рыночная цена 4 миллиона 200 тысяч рублей. Цена покупки 2,5 миллиона рублей. Дисконт 40%. Экономия 1 миллион 680 тысяч рублей. Замыкает наш ТОП. Магазин 32 квадратных метра находится в городе Ахтубинск. Рыночная цена 2 миллиона 750 тысяч рублей. Цена покупки 1 миллион 650 тысяч рублей. Дисконт при покупке 40%. Ваша экономия 1 миллион 100 тысяч рублей. Заинтересовал один или несколько объектов? Переходите по ссылке в описании к видео, мы подробно расскажем об условиях приобретения. Друзья!